Индия. Самая многоязычная страна. Индия. Страна с самым большим количеством вегетарианцев в мире. Индия. Страна, выпускающая наибольшее количество фильмов в год. Индия. Страна самых странных и кринжовых тиктоков на планете. Сейчас мы с вами посмотрим тренды индийских тиктоков, подчерпнем там пару-тройку действенных примеров и снимем свои тиктоки, попробовав попасть в топ Индийского тиктока. Не вижу смысла оттягивать. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Итак, заходим в тренды индийского тиктока. Мне уже просто нравится, что я вижу. Чтобы вы понимали, то, что вы видели отрезками из болливудских фильмов, это все в индийских тиктоках. Все самое агрессивное, самое справедливое и поэтичное здесь. Приступим. Все. То есть если кто-то вдруг отвлекся на секунду, я легко перескажу сюжет. Один нажаловался на другого, третий его налупил конец. Прикиньте, как они придумывали этот тикток. Чуваки, у меня есть идея для тиктока. Один нажаловался на другого, третий его налупил. И они такие, а". И это топ! Это, если что, типа, в тренде. Вот представляете, типа, как не тяжело вроде бы снимать. Ну, тут везде слоу-моушен. Тут прям везде слоу-моушен. Я не был в Индии, не исключаю, что тут нет эффектов на этих видео. То есть, типа, так в Индии все и происходит. Мне еще нравится. Что такое ощущение, что этот чувак в синей Роби. он прям сидит и думает, кого бы нахерячить сейчас. Окей, ладно, смотрим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 Короче, я понял тут, во-первых, насилие. Это то, на чем зиждется индийский тикток. Обязательно в конце тиктока должен кто-то кому-то как вмазать. И второе, это то, что они с первого раза усваивают урок. Забавно, что типа у меня складывается ощущение, что в Индии все делают, что хотят, и надеются, что не найдется человека, который как вмажет им в конце концов. А у них же нет правил дорожного движения, вы знаете это? Там все просто, ну как-то там пытаются. Мне кажется, что у них вообще в принципе нет ни правил, ни общественных порядков, неморальных норм просто ты делаешь все пока тебе не вмажет и вот в этот момент ты понимаешь ну видимо так было нельзя окей okay, ладно смотрим еще Помните, я <смех> заикался, что в Индии нет правил дорожного движения? Вот, пожалуйста, этот человек посреди дороги артикулирует под музыку. Просто... и ты не У него очки, кожанка, по-моему, у него на живороте еще одни очки, нет? Нет, но это было бы, кстати, круто, <смех> по-моему. Слушай, ну я думаю, что первая порция нами считана, мы можем начинать делать свой ТикТок, который будет бороться за свое место в трендах ТикТока. Поехали! очень немножко себе подбелил волосы к сожалению мне не хватило сухого шампуня для того чтобы подбелить больше но ничего этого я думаю достаточно вот так вот выглядит собственно наша техника вот так выглядит девушка которую сейчас будут обижать а я в свою очередь буду давать за это тумаков да короче мы выставляем ТикТок. такую мы решили сделать интересную обложку она очень подходит судя по тому что залетает в ТикТоке такой вот обозленный я это все очень круто я в очках в коженке. должно залететь так пишем здесь Индиан, indian короче начнем с этого 3 и 4 миллиарда тик токов поэтому пе-а-у-ти-фу еще напишу Pretty woman. в принципе все Ждите И вот что у нас получилось. Мусульманий, галларин, нар, тунайунд, мусульмане, манасамунд, Я думаю, что у нас классно получилось, справедливость восторжествовала, все были в очках, все было максимально пафосно, и сейчас мы переходим к одному особенному чуваку, у которого отдельная комнатка в моем сердечке, это человек, у которого суть его контента, это его странное выражение лица, и сейчас я вам его покажу, чтобы вы умерли от кринжаты. поехали. Короче, как оказалось, этот человек популярен на Западе, потому что у него лицо как у Джокера. Вот это, то есть типа это Indian Джокер, так его называют. И вот он однажды выпустил ролик, где он типа косплей Джокера, и теперь это стало основой его контента. Окей. Хорошо, скетч. О нет, Что? Что? Как им удается каждую секунду сделать еще более непонятной, чем предыдущий? Я думаю, все, мне уже не будет непонятней, чем сейчас, но им это удается каждый раз. Короче, есть человек, у которого буквально все видео построены на том, что у него есть мотоцикл. На каждом божьем ролике в продолжении темы Джокера показываю, что снимает этот человек, господи. Пожалуйста, вашему вниманию. <смех> <смех> почему, Почему все индусы умеют так классно делать это выражение лица? который означает респектабельность, крутоту и очарование. Давайте посмотрим, что еще они снимают. а <музыка> Короче, в каждом его видео он сидит попрошайничает, или кто-то сидит попрошайничает, и после того, как человек пренебрежительно бросает ему что-то в лицо, как нищему, он после этого садится за самый крутой мотоцикл в Индии и прогоняет тех, кто на него какого-то хрена присел. Короче, сейчас мы с вами попробуем снять тикток, в котором бедный человек оказался богатым, и естественно, естественно, ушел в сломоушене. Но прежде чем мы приступим к пародиям, посмотрим, какие умельцы есть у нас. Сонт удивительных талантов. Меня зовут Игорь Твченко. Игорь, а можно по слогам? Иванов. Игорь, что вы умеете? Я умею петь любую музыку звуками из перестрелок. Могу продемонстрировать. Спасибо. Спасибо, Игорь. Узнали? Где вы научились такому мастерству? Uh, я научился, когда играл в драйвовый онлайн экшен про военную технику War Thunder. Там можно взрывать самолеты, танки, корабли, вертолеты. Тш -тш. Можно прокачивать управляемые ракеты и тепловизоры, изменять самолеты, корабли крутыми скинами и выкручивать топовый графон. Хотя игра оптимизирована так, что может спокойно пойти на не особо мощном ноутбуке. Можно участвовать в схватках по всей земле, хоть в War Thunder сейчас можно попутешествовать. Со здешней продвинутой физикой можно ломать стены, избушки и вообще все, что тебе не нравится. Можно играть самому или взять друзей и постреляться. Игорь, а что вы посоветуете нашим зрителям? Uh, я могу посоветовать вашим, нашим зрителям, чтобы они скачали эту игру по ссылке в описании. Там не просто ссылка, а там будут бонусы еще. И давайте все вместе научимся так же, как я, и сделаем целый хор. Ну и просто поиграем в Артандер. Короче, мы только что сняли еще один TikTok. Я думаю, что получилось грандиозно. Сейчас мы немножко будем его редактировать в этом случае уже, собственно, на телефоне, чтобы получилось максимально ортодоксально по-индийски. Я тик-так, тикток. Получилось TikTok. топ. так Итак, мы сделали произведение искусства. Показываем, что получилось. Потому что мы соблюли все каноны. Мы уходили под слоу-моушен, все как полагается. Ну, по-моему, красотища. Так, обложку мы еще не добавили. О, вот это хорошо прям конфликт. О, смотри. Да, да, да. Вот это я понимаю. Оптимизация на ТикТоке. Ну, собственно, еще. И, и выставляем, публикуем. И мы продолжаем. Фух, я очень доволен тем, что получилось. И сейчас для того, чтобы получить максимальную выжимку того, что кринжует людей в ТикТоке, мы зашли на Reddit и посмотрим, что люди скидывают, что тревожит их европейские сердца. Погнали. Chicken popcorn, baby! You know singing? Of course baby, yeah. Okay baby, first you sing a song. I will give you chicken popcorn. Okay baby. Ah, sing. Close your eyes. Start. When I am asking chicken popcorn, you told me no money. When you told me no money. But I want chicken popcorn. I want Chicken, French fries. Baby, super baby. How is my song, baby? Ba ba ba, super. You want chicken popcorn? Yes, baby. Uh -huh, baby, I have, <laughs> I have money. Короче, у этого аккаунта как минимум постоянно повторяется слово baby, и мне очень смешно от этого. Слушайте. Baby, I want cool drink. No, baby. It's not good for healthy. Okay. No cool drink, huh? Break up. Break, up. Break up. Брейкап, брейкап, брейкап, брейкап, брейкап, брейкап. Это идеальный способ расставаться. Брейкап, брейкап, брейкап. Но этот парень непрост. Он придумал, как получить обратно свою бэби. Капа. Айдия. Don't call to my father, baby, no breakup, just kidding, I love you, baby, no chocolates, no cool rings, I want only you, please delete my father, my No, baby. Это другая планета. Вот у меня моя девушка просит, холодный напиток, я говорю, нет, холодный напиток, это очень плохо для здоровья, и она такая, Расстаться! Расстаться! Расстаться! А я говорю, I have an idea. У меня есть номер твоего папи. Нет, не звони моему папе. Почему? Ну что такое, я позвоню ей папе, и что произойдет? Этот мир сошел с ума. Окей, давайте посмотрим, что еще. Майя. Майя. Бэби. What? I love you, Майя. What? I love you. Oh, do you know my slipper size? А, навоняй, пропозди. Already shopping? No, I can't, I can't, I can't. Uh. Это же... Короче, сейчас у нас тема отношений. Baby, они все говорят на ломаном английском. Суть скетча, если я правильно понял, я люблю тебя, правда? А ты знаешь размер моего тапочка? И он такой: уже шопинг? Нет, я не могу, я не могу и убежал. И потом ее удивленное лицо под вереницу странных звуков. Ну давайте, ладно, последний посмотрим. Вот, вот этот мне нравится. НО! Найндман! НО! Найндман! НО! Найндман! НО! НО-НО-НО-НО-НО-НО-НО! но, Я не знаю, что об этом говорить. Я не хочу больше говорить. Я не хочу ничего больше. Я хочу к маме. Ребята, короче, мы сейчас снимем любовный скетч, где есть пара, есть беби и ломанный английский. Поехали. Ура! Мы сняли очень хороший, по-моему, ТикТок. Мы даже не подснимали Бэкстейдж, потому что мы очень устали. Если честно, я сейчас свалился бы в постель и уснул, чтобы через сутки узнать, каков результат. Попали ли мы в тренды Индии? Break up break up, break up! break up! Break up! Break up! Break up! Break up! Come on baby, it's a trick! <laughs> oh, I don't want to break up anymore! I won't love you! Так, вот мы сняли такой шедевр, по-моему, просто шедевральное видео. Э, что можно сказать, давайте дальше. Коронавирус ВС Лове. Я думаю, что хорошая подпись. Тож. давайте, осталось подобрать только обложку. По-моему, класс. Вот это, да? Кашляет человек. Сразу видно, что про коронавирус. Ну и, собственно, наверное, все. Коронавирус ВС Лов. Все. оно опубликовано. Я через сутки приду сюда же и посмотрю, каков был результат. Попали ли мы в тренды Индии или хотя бы бы русскоязычных стран мало ли может кто-то поймет в чем прикол время покажет а сейчас я с удовольствием умру кстати, у меня в комментариях происходит классная движуха. Через время, после того, как я выпускаю свои видео здесь на ютубе, выбираю один случайный комментарий и рисую его автора. Поэтому, чем больше комментариев вы напишите, тем больше шансов быть нарисованным в моем гениальном стиле. И если у вас есть время, пишите субтитры к этому ролику, чтобы его могли смотреть люди с проблемами слуха. Поехали дальше. Итак, прошло три дня, где-то, может, четыре дня, не знаю, в общем, дали этим тиктокам настояться, сейчас мы поймем, попали ли они в шальные ветра рекомендаций тиктока, более того, у меня для вас целых два результата, первый, начало которого вы видели, и второй, окутан тайной, погнали, заходим в тикток, ну, давайте посмотрим на первый результат... Как этот шедевр мог не стать хитом ТикТока? Этот ролик набрал 2800. И вот посмотрим на комментарии. Рома, я не знала, что ты так грациозно умеешь бежать. Сюжет до слез заставляет задуматься. Смотрите, вот следующий, да? Тот, который про Джокера индийского, он набрал получше. Он набрал почти 6 тысяч просмотров. Ну и комментариев 24. Все примерно одного содержания, ни одного на индийском языке. Но в целом, как бы, результат плюс-минус неплохой. И последний, вот этот, где биби, сука, биби. На русском. Вы спросите, так при чем здесь твои вот эти комментарии к нашим индийским трендам? Я тоже так подумал. Зашел в интернет, провел расследование и понял, что чтобы попасть в индийские рекомендации, недостаточно хэштегов нужно иметь индийскую симку и находиться в индии поэтому я бросил клич в инстаграме кто может мне помочь связаться с людьми у которых есть индийская симка в индии и мне написал человек 15 какого хрена у меня нет никого в индии я думал мне напишет два человека один из которых врет а другой заблуждается но нет, я выбрал одного из этих 15, который публиковал мои тиктоки прямо из Индии. А остальных попросил просто поставить лайк из Индии. Чтобы это попало в рекомендации и вообще это кто-то увидел. Мне один спец по тиктоку подсказал, что нужно перемонтировать эти видео, потому что тикток заметит, что это перезалив и, короче, не даст это никому увидеть. Я надеюсь, что я достаточно их перемонтировал. И сейчас мы с вами увидим, возымело ли это какой-либо успех в Индии. Погнали. Итак, человек, который мне помог, называется... Барашкуда? Сейчас мы узнаем ужасная интрига Сейчас мы узнаем, что ли получилось Сейчас мы узнаем ужасная интрига Сейчас мы узнаем, что ли получилось Сейчас мы узнаем ужасная интрига Блин, 4 подписчика. <соединяющие> <соединяющие> Мне прям грустно смотреть на эти цифры. 15 просмотров, серьезно? Какого хрена? Какого хрена? Что типа, я не понимаю, индусы типа посмотрели на эти видео и сказали, не, ну что это, не, ну, что-то тут все слишком понятно и связано. Тут понятна драматургия, тут вообще понятно, что к чему. Просто прикиньте, какой уровень ожиданий у индусов, вот где он вообще, в какой он стороне, и что мы реально им предоставили. Но индусам, видите ли, не понравились наши грандиозные тиктоки, что лично меня и весь мой рот оскорбляет до глубины души. Хотя, знаете, мне похер, по-моему мы с вами отлично провели время, мы посмеялись, покринжевали, поснимали гениальные тиктоки, за которые, я считаю, можно поставить этому ролику лайк, подписаться на этот канал, нажать на колокольчик, чтобы следующие ролики приходили вам уведомлением и рассказать мне в комментариях, что я делал не так, мало ли, может я потом сниму видео, где достигаю успехов в японском тиктоке, например. Ставьте баракуди 16 лайки, может все-таки все получится, и в следующих выпусках мы залетим в тренды. Будьте дома, оставайтесь здоровы. Пока.